Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк, которая уже больше года борется с тяжелой формой рака мозга, расскажет о своем самочувствии в программе Андрея Малахова. Якобы артистка примет участие в одном из телешоу, а в студии вместе с ней появится и Сергей Жигунов, ее бывший возлюбленный и партнер по сериалу «Моя прекрасная няня». В соцсетях многие пользователи осудили актрису из-за ее участия в шоу Малахова. Пользователи посчитали, что с диагнозом Анастасии не стоит ходить на ТВ-шоу. Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировала в разделе Сторис своего микроблога в Инстаграм слухи о том, что ее мать приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова. Она посоветовала людям не верить всей информации, которая появляется в СМИ. «Нет, конечно, не верьте всем этим газетенкам», — написала Анна. Она добавила, что ее семья до сих пор придерживается позиции без комментариев о болезни Анастасии. Ранее Анна попросила поклонников не спрашивать о состоянии ее мамы. Она отмечала, что хотя они и являются публичными людьми, то все равно не должны рассказывать абсолютно обо всем, что происходит у них в жизни. Анна объяснила, что ее семья изначально избрала такую позицию, и попросила уважать данное решение. А всем тем, кто молится и искренне желает добра и здоровья ее маме, Анна сказала огромное спасибо. Несмотря на то, что семья Заворотнюк отказывается комментировать здоровье артистки, и придерживается такой стратегии с самого начала болезни. В СМИ иногда появляются сообщения, раскрывающие подробности ее жизни. Так, сообщается, что Анастасия гуляет вокруг дома, не выходя за забор. Звезда также выезжает в клинику в Москву искрекшена так, чтобы из журналистов ее никто не смог заметить. Добавим, что по поводу участия Анастасии в шоу Малахова высказался и Сергей Жигунов. Артист рассмешил вопрос о секретном интервью, которое проанонсировали СМИ, Жигунов отметил, что собирается обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности журналистов издания, которое опубликовало эти новости. Актер предположил, что СМИ начали распространять ложь о нем после того, как он был сильно возмущен из-за того, что его имя упоминали в материале про Армина Джигарханяна. Напомним, что у Анастасии Заворотнюк трое детей. Двоих старших детей, Анну и Майкла, актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Их союз сложно было назвать счастливым, супруг поднимал руку на Анастасию и детей. Заворотнюк подала на развод, когда обнаружила, что Дмитрий изменяет ей с няней. Затем у Анастасии был бурный роман с коллегой Сергеем Жигуновым, который даже ушел из семьи ради актрисы. Поклонники звездной пары ждали свадьбы артистов, однако Анастасия ушла от Жигунова к фигуристу Петру Чернышову. Чернышов и Заворотнюк познакомились во время съемок шоу «Танцы на льду». Они быстро зарегистрировали отношения, а через месяц обвенчались. Через 10 лет брака, в ноябре 2018 года, у супругов родилась дочь Мила. Актриса и ее супруг тщательно скрывали появление у них третьего ребенка. О счастливом событии стало известно только тогда, когда пара вместе с дочерью снялись для обложки журнала.